С вами я, мистер Майнкрафт. И сегодня у нас будет Яндекс Алиса. Сейчас ждем, пока она загрызется. И будет, и будут полные мемы. Да ну давай уже загружайся. Здравствуйте. Пока. Куда собрались? А это классно, наверное. Привет, Яндекс, Олиса. Привет, как же я вас ждала. Я пельмень. А я Алиса, вы знакомы. Не, я пельменище. Ну а кто же тогда? Ну а кто же тогда? Действительно, а кто же тогда? Мистер Пельмень идет на охоту. Ха, весело у вас там. Нет. Исчерпывающий ответ. Действительно. О чем еще поговорим? Они а о чем. Как день прошел? Что нового? Ничего нового хочу повеситься. Сколько тень. Давайте что-нибудь другое обсудим. Стоп, что? Ты хочешь, чтобы я сдохла? Да, ну не. не -е -е -е. Кстати, у меня есть Twitch канал. М -м -м. Ссылка на него будет в описании, я там стримлю. Э -э, так, ладно. Давайте дальше. Э -э. А может быть, ты хочешь, чтобы я умер? И интересная мысль, чтобы обсудить ее не со мной. Плохое из тебя педагог. Возможно, но разве это плохо? Нет. Что тогда случилось? Ничего, снимаю видео. Ты в видео! Поздравляю! Какое видео? На youtube канал Мистер Майнкрафт. Ищу для вас ответ. А, нахрен... <св> а нахрена мне это надо? О, Ладно, дальше Окей. Здравствуйте. Только вас вспоминала. Это к богатству. Да неужели? Да неужели это к бабатству? Бабатству? Что? Так, ладно, давайте еще какие-нибудь запросы. Например, о! Ехав автобус, а в нему, а амогус, номер абобус, кинец! Вот это я понимаю, фантазия. А может быть, это рекомендации ТикТока? Это рекомендации ТикТока. Нашла в интернете. Рекомендации в ТикТок. Это специальная лента, которая... А нафига мне это? Нафига мне нужны твои сайты? Скажи мне! Я еще не научилась говорить об этом. Как я, э, У нас Яндекс Алиса совсем уже <смех> дал БК. <Бука. смех> так, ладно, какие еще тут запросы есть-то? Кто такой педагог? Учитель. Учительница, ныне одна из самых распространенных общественных профессий. Преподаватель, педагог. Содержание профессии учителя. Воспитание и обучение следующих... Ну хоть не читаем. Конфуций писал, задача учителя – открывать... Открывать пельмешки. Откры... Откры... Одну секунду. Что? Открывать пельмешки? Я, мистер Майнкрафт. Одну секунду. А нафига нам на, а, не открывать эти долбанные сайты? Ну, ладно, окей, еще... Что такое Half-Life 2? Науковый фантастичный шутер. Вид першой Продолжение видеоигры Half-Life. Разработник оведаний в Incorporation. Извините, это по-украински. Украина! Жизненный край! Компьютерная игра ⁇ шутер. Что такое YouTube? Тупой запрос, не считаю... Есть такой ответ. YouTube. Это хостинг для размещения, хранения и поиска видеофайлов. Пользователи могут просматривать, комментировать и оценивать ролики, если владелец вот. не установил ограничения. Для многих YouTube стал заменой телевидения. Поздравляю, ты видео! А вот с этого места можете подробнее? Ну, у меня есть свой э канал на YouTube, и я сейчас э, снимаю. И что там показывают? Не показывают, а я показываю. Ну, я тебе задаю смешные вопросы, и ты на них смешно отвечаешь. Везет вам, я тоже так хочу. Ну так, ты и так это сейчас делаешь, потому что я сейчас снимаю. А что еще остается делать? Повесить. Интересная мысль, чтобы обсудить ее не со мной. А с кем, педагогом? Ну, а с богом. Да ни с кем. Я веду здоровый образ жизни. Я тоже веду э, здоровый образ жизни. Фастфуд. И так что у нас еще есть тут по вопросам? Ваши увлечения, мечты, планы, забавные истории, все, что хотите. Э, можно скачать? Э... Кого скачать? Куда скачать? Зачем скачать? Действительно, зачем? Чтобы было. Да и вы же сами попросили. Да неужели Яндекс-Алиса поумнела? Так, ладно. Что у нас еще тут есть вообще за вопросы? Лава вопросы. Скажи моим подписчикам подписаться. А что мне будет за это? Я тебе дам все, что ты хочешь. Заманчиво, однако... Знаете, вы мне уже нравитесь. Что? И, и сейчас только Донкар. Данкар любит Яндекс Алису. Кто не знает, кто такой Данкар, это ютубер. Э, Ссылка на этого ютубера я оставлю в описании. А что у нас еще тут здесь вообще? Я уже не знаю, какие вопросы ей задавать. Так, давай выделим. Открой канал мистер Майнкрафт. Ни приложения такого, ни сайта мне найти не удалось. Но может быть в другой раз получится. <соцентр> Открой YouTube канал мистер майнкрафт. Открываю. Лепон. <соцентр> не, не, не, не. канале мистер макс нет! Нет, нет, нет, нет, нет, нет, Не, нет, нет, нет, Земля Так. Здрасте. Ну, тут э, я вижу вот мой канал. Это мой YouTube. Я вообще давно хотел. Ладно. <свес> <свес> <свес> С вами был мистер Майнкрафт. И Яндекс. И Писька. Всем пока-пока.